Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark. В этом видео у нас на обзоре Trust Moon. Как говорят, приготовьтесь к X10000. То есть очень большие x будут. Проект должен залететь. Что у нас? Проект у нас создан для банковских систем. У нас будет пресейл, начинается 1 июня. Потом вторая стадия 4 там у нас. Ну, точнее, вторая стадия у нас листинг. У нас будет PancakeSwap Swap и One Inch. А, блин, в принципе, как сказать, по всем остальным токенам, сейчас они все друг другу подобны. Как всегда, один квадриллион токенов. Комиссия за ликвидность 7%, распро... э, комиссия за распространение 3% и сразу же А 50%. Маркетинг идет 5. Ну и там как бы остальные мелкие расходы. <laughs> Ладно, идем далее. Как обычно, это будет потом а, пулы ликвидности, кошельки, а, займы, торговые активы они хотят с, этими, с этой монетой сделать. Ну, здесь как бы ничего сложного здесь нет, просто DeFi бабки будут, как обычно, и ничего мы здесь нового не увидим. Почему я не открыл этот проект? Потому что обычно сразу проект появляется и начинаются торги. А здесь идет пресейл. Думаю, на прицеле можно немножко накинуть себе в кошелечек этих токенов, чтобы они были. И чисто сыграть на курсе, посмотреть. Я не говорю большую сумму брать, там сумму, которую не жалко будет потерять. В случае чего. Потому что сейчас проекта очень много. Ну и на таких проектах можно заработать хорошие бабки. Это не то, что, допустим, купил биток и дай бог, чтобы сделать x2 на нем. Либо купил эфириум, да. И ждать потом еще полгода, а то и два года, пока оно это все созреет. Здесь же можно как и выиграть, так и проиграть. В принципе, как лотерея. Ну, посмотрим, как у нас будет все работать. Это у нас все на Binance Smart Chain работает. Trust Moon у нас, как обещают, взлетит там прям вообще. Вах какая цена будет. Первый квартал. Моделирование DeFi. Честно говоря, как по мне Если в такой проект залетать То это не больше, чем на недельку Если вы хотите сделать со своей суммы там 2-3 х сделали Главное не жадничать И все, и бабки свои вывели И пошли дальше Искать как бы, другой проект Либо еще что-то думать Но опять же, будем смотреть, как это будет развиваться Может быть, можно и похолдить Немножко Монетки Конечно, они тут загнались 21-й квартал, ой, 21-й год, второй квартал, цель 10 миллионов держателей данной монеты. Я не знаю, какие там должны быть вложения, какие должны быть бабки, чтобы такое иметь. Но тут они, мне кажется, преувеличили. Как бы не каждая проекция может такое позволить, столько иметь держателей. Если, конечно, у него не втулит там целый ярд. Твиттер. В Твиттере 1365 человек также здесь аэродропы есть за там всякие твиты ретвиты вы можете получить себе немножко монет кому интересно можете в этом поучаствовать до 30 мая эта темка будет активно. телеграм само собой тысяч человек ну в телеграме уже конечно поинтересней и на медиуме можно точно так же почитать статью посмотреть смарт контракт как, что и нос имеется, какое сжигание и тому подобное. Несколько статей, и как они нам все время говорят, готовьтесь на X-10 тысяч. Ну вы же понимаете, что кто-то на этом хорошие бабки, соответственно, администрация заработает. И если правильно все это с умом сделать и последить за проектом, можно самому заработать деньги. Ну по-любому будет кто-то проигравший. Но это же опять же вопрос времени и как этот проект будет потом жить я думаю, если правильно все вовремя сделать, бабок вы заработаете, если жадничать и тупить, то конечно вы уйдете только в минус ладно, ребятки, на этом у меня все Trust Moon x10000, давайте будем делать ставим лайки, подписываемся на канал пишите комментарии, всем удачи, всем профита всем пока